старт нового комплекса. Называется апартаментный комплекс Пальма. Мы сейчас находимся в Хосте, прям на самый-самый первой береговой линии. Прям вот море. Мы э, заходим в сам номер. Друзья, вид на море просто блин, безумнейший. По Хосте проехались, блин, очень много народу, очень много какой-то движухи, все ездят, чего-то хотят. Вот он, комплекс, вот море э, находится уже на финише. 1 мая уже запускается. Друзья, приветствую! Вы снова на канале Сочи ЮДВ. Илья Шамшин. И мы начинаем, друзья. Сегодня прям с старт нового апартаментного комплекса Пальма. Он стартовал буквально вот час назад, и мы не спим, да, то есть мы работаем, мы уже здесь, а, всей команды на комплексе, и сейчас будем делать полный обзор. Заткнись! Теперь по новой вступление. Да. Вот так будет красиво. Друзья, приветствую! Вы снова на канале Сочи ЮДВ. Меня зовут Илья Шамшин, и мы начинаем. Друзья, сегодня старт нового комплекса. Называется апартаментный комплекс Пальма. Мы сейчас находимся в Хосте, прям на самой-самой первой береговой линии. Прям вот море, вот сзади меня море, вот комплекс прямо перед нами. Друзья, он стартовал буквально вот час назад. Час назад мы всей командой здесь, мы не спим, мы работаем. И, соответственно, сейчас для вас предоставим всю прям полную, полнейшую информацию Друзья, самое важное то, что здесь у нас договор купли-продажи. И у нас самое интересное, что у нас здесь с вами проходит ипотека. Вы все любите ипотеку, и я люблю ипотеку, да, друзья. И здесь можно объект забрать прямо сейчас, прямо сразу. И мы потихонечку разберемся, собственно, что нам дает застройщик, какие здесь есть перспективы и что здесь... С инвестиционной привлекательностью. Друзья мои, здесь у нас самое привлекательное, это то, что на этой локации будет строиться Насыпной остров, вы все прекрасно знаете Кто не знаете, посмотрите Выпуски, которые были ранее сделаны нашими, нашими специалистами Здесь будет Насыпной остров, здесь будет Гранд Марина, друзья, напоминаю, что у нас Гранд Марина будет строиться здесь в Косте Да, собственно, где я сейчас нахожусь И возле ЖД вокзала В Адлере, это там, друзья, собственно Сейчас покажу, где будет строиться. Вот там прям за мной будет строиться Гранд Марина. Это все э, дает нам дополнительный поток туристов, да, и дополнительный рост цены, да, вашего объекта. Друзья, сейчас нахожусь в кости. У нас середина декабря. Блин, у нас середина декабря. На улице тепло. Многие тут даже купаются. Э, видел одного человека, да, он еще купается. друзья. Море немножечко у нас беспокойное сегодня, да, но как бы можно понять, это к середине декабря. Друзья, но относительно тепло в Сочи. Я знаю, что по всей центральной полосе России давно уже снег. Мы ходим до сих пор в рубашечках, в костюмчиках. Друзья, блин, это кайф. Вот жить в Сочи, это прям кайф. Друзья, смотрим. Вот у нас наша хоста, любимая, зеленая, красивая. Мы с Видной, пожалуйста, друзья, вот здесь вот будет красивый насыпной остров Гранд-Марина. Здесь прям вот, прям вот будет Персик Васи, прям очень красиво будет. Вот там у нас Ромада строится, все прекрасно знают. Вот здесь нормальные пляжи. А вот здесь, кстати, будет частный пляж. Ну, как частный пляж? Пляж Ромада, вот он здесь будет. Друзья, и, собственно, вот он, наш комплекс новый, прям новейший. Стартовал буквально час назад, вот он. Вот на наша пальма, она прям перед нами. И сейчас уже представители застройщика пришли, да, чтобы дать нам полную развернутую информацию по новому комплексу. Друзья, родненькие мои, давайте Внимательно рассмотрим комплекс, да, то есть, собственно, как он будет выглядеть, что здесь было раньше, где он находится и вообще в чем, собственно, преимущество, друзья. Это бывшее здание мор-вокзала в Хосте. Вот оно, оно перед нами. Вот оно красивое, нарядное, стоит перед нами. Друзья, и вот на море. Это прям даже не то, что первая береговая линия, это прям просто вот на берегу моря находится комплекс. Пожалуйста, он перед нами. У нас здесь будут идти апартаменты, у нас назначение земли под а, морской транспорт И здесь по федеральным законам есть возможность да, размещения ком комнат отдыха, кафе, ресторанов То есть здесь и все это вот максимально законно Друзья, напоминаю, что здесь у нас а, договор купли-продажи да, И есть возможность провести сделку в ипотеку Итак, друзья, э, зашли уже в комплекс, здесь почти э, готово все, то, что должно быть готово, да, то есть 1 мая у нас будет официальный старт этого комплекса, друзья, то есть, понимаете, я сейчас зашел э, в апартамент, он почти уже закончен, я вам сейчас его покажу, здесь вид на море просто, друзья, он безумный, то есть ты выходишь, блин, как будто в море ты выходишь, потому что здесь реально крутой вид, давайте по порядку я вам все сейчас покажу. Вот, собственно, у нас вход э, в апартамент. У нас здесь 28 квадратных метров в этом апартаменте. Вот посмотреть, как он выглядит. Сразу, друзья мои, сразу же у нас санузел. Санузел красиво нарядный. Черный у нас санузел. Инсталляция, горшок, э, раковина, полотенце тоже у нас есть. Красиво нарядно, друзья, ванна. Ну, ванна, так скажем, на любителя. Кому-то нравятся ванны, кому-то нравится душевая кабина. Но, друзья, э, мне здесь нравится... А, плитка черная, да, выглядит довольно-таки неплохо И опять же, а, вот то, о чем я вам сейчас говорил Мы а, заходим в сам номер, друзья, вид на море просто, блин, безумнейший Я сейчас открою окошко, да, и мы видим То есть мы вот уже, вот у нас комплекс, да, мы вышли Все, у нас, пожалуйста, здесь море, здесь все красиво нарядно Друзья, вот там, я напоминаю, у нас будет Гранд Марина Просто безумнейший, безумнейший проект друзья вот такая здесь красота и собственно вот так у нас выглядит а, номер он еще не закончен он у нас находится на так скажем финише но тем не менее там его уже можно наблюдать как он здесь будет и вон там у нас будет маленькая кухонька друзья мои вот еще один у нас номер а, кровать вот знаете что а, блин вот здесь большая кровать а, это не может не радовать да? у нас также есть санузел пожалуйста у нас вот здесь уже душевая кабина кстати Душевая кабина, друзья мои. Душевая кабина здесь довольно-таки, блин, большая. Здесь можно вдвоем, либо втроем. Раскайпом можно разместиться, вместе можно купаться. Не пойми, чем здесь заниматься, друзья. Смотрим дальше. Кровать. У нас еще здесь есть место под дополнительное место. И здесь у нас вид немножечко хуже. Но, смотрите, у нас... Практически прямейший вид на море Друзья мои, и вот там вот видно Весь-весь-весь Адлер, как на ладони И вот там вот самолетики летают Туда-обратно, туда-обратно, друзья. Вот здесь очень даже и неплохо. Итак, друзья, и, собственно, перед нами сейчас вот эта вишенка на торте, которую вы очень сильно любите. Смотрите, какой у нас апартамент. А, вот я зашел а, вход, вот у нас санузел. Друзья мои, посмотрите на этот апартамент. Он двухуровневый, полноценный. Вот здесь вот ножками потихонечку маленькими детскими залазишь, и там а, детишек своих, а, короче, там детишки могут спать. Посмотрите, какое здесь пространство. Кровать, да, вот это еще у нас здесь стоит стоят старые материалы, как бы, но ничего страшного, пусть стоят, друзья мои. Посмотрите, какой классный у нас второй уровень. Вот этот апартамент можно рассмотреть на покупку. И, друзья мои, санузел. Санузел у нас тоже здесь не маленький. У нас душевая, раковина, да, и, собственно, горшок. Друзья, но важно не это, важно другое, то, что мы сейчас вместе выйдем на балкон и посмотрим, блин, как же здесь круто. Друзья, вот он балкон, выходишь вот так вот, аккуратненько. И вот тебя огромнейший здесь балкон, он совмещен еще с другими апартаментами. Ну, вид просто безумнейший, кстати, вон паровозик поехал. Кого-то, блин, везел сюда в Сочи, ну ладно. Друзья, вот такой вид. И а, знаете, что самое привлекательное? А, такие комплексы, вот такие комплексы, блин, они действительно сдаются круглогодично. Друзья, такие комплексы действительно сдаются круглогодично. Здесь вообще Хоста, мы сейчас а, еще раз проехали по Хосте. Блин, вот Хоста, это знаете, это прям вот рай, наверное, для наших родителей, да? Потому что, блин, в Хосте, во-первых, это равнина, да? Хоста это самый зеленый а, район города Сочи. Зеленее просто нет еще, просто ну, вот природа не создала. друзья хосту мы любим, да, и мы очень уважительно к ней относимся. И самое привлекательное то, что, блин, я напоминаю, вот, ну, напоминал уже неоднократно, в Сочи, вообще в Сочи у нас нет сезонности, друзья. По хосте проехались, блин, очень много народу, очень много какой-то движухи, все ездят, чего-то хотят, там, машины, какие-то очереди, не знаю, но, то есть, движуха здесь есть. Когда вы возьмете здесь апартамент, в этом комплексе, блин, понятно, что у вас не будет особой сезонности. Друзья, у нас э, туристы приезжают всегда, в любое время. Они приезжают просто подышать свежим воздухом, посмотреть на море. И, ну, так скажем, знаете, как морально отдохнуть. Друзья, и перед нами сейчас смотровая комплекса Пальма. Посмотрите, как здесь мега круто. То есть ты вышел на смотровой, пожалуйста, у тебя э, вот здесь все как на ладони. Опять же, вон Ромаду видно. А, все здесь видно, все как на ладони, друзья. Это просто вид здесь просто, ну вот он безумнейший. Посмотрите, как классно. У нас, блин, середина декабря, а, у нас до сих пор еще лето, но вы сами видите, как здесь вот просто безумно красиво, друзья. Собственно, сразу назревает вопрос: блин, для кого вообще этот комплекс, друзья? Да он, собственно, для всех этот комплекс, для инвестора, для а, для отдыхающего, кто хочет приезжать с семьей отдыхать здесь. То есть этот комплекс, он как бы а, все параметры, да, то есть все цели и задачи закрывает одновременно. Да, друзья, однозначно это старт продаж. Здесь э, купить, ну, самый кайф. Вы, вы все знаете, что со старта самые лучшие цены, и застройщик здесь еще может нам соглас... согласовать хорошие условия для покупки. Друзья, однозначно нужно рассмотреть этот комплекс. Блин, э, вот он комплекс, вот море, э, находится уже на финише, 1 мая уже запускается. Друзья, рассмотрите. Интересный проект. От 8 миллионов здесь стоит апартамент, они стоят своих денег у нас регистрация в росреестре у нас ипотека друзья весь пакет документов все все все все что вам нужно все это есть с вами был илья шамшин до встречи в новых выпусках пока